А вы когда-нибудь задавали себе один из этих вопросов? В какой вид спорта отдать своего ребенка? И будет ли он полезен и интересен ему? Вы на канале про бадминтон. И в этом выпуске мы поговорим с вами о пользе бадминтона для детей. И как этот вид спорта повлияет на их будущее. Начнем, пожалуй, с того, какую пользу несет спортивный бадминтон для детей. Первое занятие в спортивной школе нацелены на общую физическую подготовку. Дети с нуля осваивают бадминтон. Учится правильно держать ракетку, отбивать валан, выполняет физические упражнения, все это в веселой и игровой форме. Как правило, в таких группах все новенькие, из разных школ и районов города, поэтому детям очень легко подружиться друг с другом и в будущем стать слаженной командой. Таким образом, дети, которые начинают играть в бадминтон, становятся более открытыми и дружелюбными. Главной причиной, по которой ребенка отдают в какую-нибудь спортивную школу, это забота о его физическом здоровье и укрепление иммунитета. Исследования, проведенные в различных частях мира показали, что бадминтон способствует укреплению костей и развитию мышц. Повторяющиеся разнонаправленные движения также развивают скорость, гибкость и ловкость вашего ребенка. В бадминтоне работают те части мозга, которые отвечают за движение, мелкую моторику и стратегическое мышление, и они могут развиваться быстрее с каждой тренировкой, с этой точки зрения бадминтон идеально подходит для развития вашего маленького спортсмена. Ведь в этой игре множество тактических комбинаций, поэтому бадминтон научит вашего ребенка думать на несколько шагов вперед. Каждое занятие – это интенсивное благоприятное воздействие на психоэмоциональное состояние и нервную систему. Во время игры в работу увлекается нервная система даже больше, чем при занятиях силовыми видами спорта. Это отличная профилактика заболеваний, связанных с расстройством личности. Дети заняты подвижным и энергичным видом спорта, меньше других подвержены плохому настроению. Любая тренировка – это развитие целеустремленности. Бадминтона это та игра, которая научит ребенка достигать больших и маленьких целей. Сначала он учится попадать по валану, затем перекидывать его через сетку и в итоге добивается своей цели обыграв своего соперника. Достижение этой цели приносит юным бадминтонистам много радости и учит не бояться ставить перед собой в жизни цели разной сложности. Но к чему надо готовиться родителям, отдавая своего ребенка в спортивную школу по бадминтонам? Надо понимать, что спортивная школа – это не кружок по интересам, а цель каждого тренера – вырасти спортсмена и чемпиона. Поэтому с каждой тренировкой, с каждым годом обучения физические упражнения становятся все сложнее, а нагрузки возрастают. Примерно через год, а может быть и раньше, начинается соревновательный этап юного спортсмена. Сперва на городском, потом на региональном, а через некоторое время и на общероссийском уровне. Потребуется более профессиональная экипировка, появятся расходы на соревнования и транспорт, которые отчасти могут упасть на плечи родителей. Но как итог, после окончания спортивной школы, ваш юноша или девушка побывают в разных городах России, обзаведутся множеством друзей а их комната будет увешена большим количеством медалей и кубков, а вас будет постоянно переполнять чувство гордости за вашего ребенка. Кроме этого, выпускник спортивной школы очень легко может построить карьеру тренера, тем более эта профессия становится более актуальной с каждым годом. И в следующем видео мы с вами поговорим о пользе бадминтона для взрослых, а пока что поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, хотели бы вы отдать своего ребенка в спортивную школу по бадминтону.